Позвольте себе хотеть. Давайте расшифруем эту якобы простую фразу и очень банальную. Откуда она у меня взялась? Я часто слышу от людей описание качеств, что им не нравится, когда люди делают вот так вот. Им не нравятся э, больные люди, им не нравятся э, жадные люди, им не нравятся завистливые люди. Видите мое выражение лица? Потому что сейчас я что сказала? Я сказала про негатив, про то, что я не хочу и что мне не нравится. И когда я говорю это, и если я говорю только это, то не вселенная частичку не не слышит. А если вы перемотаете обратно, вы услышите, что я ничего хорошего это не сказала за это время. Я назвала разные качества негативного плана, я рассказала о том, как плохо живется, когда это все есть рядом и тому подобного рода вещи. То есть мы живем в том негативе, который нам не нравится, который мы создали. А теперь эксперимент с точностью наоборот. Я хочу, чтобы меня любили, я хочу радоваться жизни, я хочу мороженое, я хочу видеть улыбки людей, я хочу и так далее. Смотрите, я сказала о том, чего я хочу и о том, чего я не хочу. На что мы обращаем внимание? Когда мы чего-то хотим, мы говорим из позитива. Я не видела людей, которые говорят: я хочу, чтобы меня били, я хочу, чтобы надо мной издевались. Конечно, так не бывает. Поэтому мы хотим всегда чего-то хорошего. Ну так вообще-то устроен человек. Где-то здесь есть видео по поводу трех принципов, которыми ориентируются люди, на основе которых люди живут. Так вот первый самый: все люди хотят хорошего. Поэтому когда мы хотим, мы хотим хорошего. Когда мы не хотим, мы не хотим плохого. И вот когда мы говорим и думаем, и внимание свое обращаем на то, чего мы не хотим, у нас в жизни все это есть. Мне рассказывали очень интересную историю. Когда мужчина говорил, я точно знаю, женщинам от меня только деньги нужны. И вот его перископ, внимание, вылазит и смотрит, где же те женщины, которым нужны деньги. Те, которым не нужны деньги, это не его локус контроля. Тут надо очень внимательно следить за акулами, которые хотят моего бабла. Соответственно, мы их только и видим, и из них, соответственно, это и выбираем. Поэтому, когда мы чего-то не хотим, это, конечно, мы имеем право не хотеть. Однако, все, чего мы не хотим, в жизни есть. Все, что мы хотим, в жизни тоже есть. Поэтому... Как мы говорим, так и живем. Поменяйте свой локус контроля и поменяйте свой язык. Попробуйте жить из фрейма «Хочу». А для того, чтобы хотеть, есть мое любимое упражнение. Я его называю «Познакомьтесь сами с собой». Список 100 желаний. А чего же вы хотите-то? Чего вы хотите, как вы поймете что, что произойдет, когда вы достигли и тому подобного рода вопросы. И тогда это продвигающие вещи. Позвольте себе хотеть. Потому что сколько я видела разводов, когда я спрашиваю людей, почему вы развелись? У человека есть претензии ко второй половине. Он не делал это, он не делал то, она меня не понимала, она не делала еще что-то. А насколько вы чего-то хотели? Ах, да, есть еще одна маленькая. Наверное, тайна, потому что мало кто это знает. Если вы чего-то хотите от другого человека, Сначала сделайте это сами и делайте до тех пор, пока другой человек не увидит это у вас и не научится это делать, поняв, что для вас это важно. То есть, когда вы хотите, чтобы с вами люди были честными, откровенными и так далее, честным в первую очередь должны быть вы сами. Вы врете, врут вам. Вы жадный, рядом жадные люди. И так далее. Да, я понимаю, что это сейчас очень крамольная мысль сказана мной. Как же я такой щедрый, я такой добрый. Окей, мы можем нафантазировать все, что угодно. Мир к нам справедлив, если я добрый, вокруг добрые люди, которые делают мне добро. Если я честный, вокруг честные люди, которые честно со мной разговаривают. Если я щедрый, ну и так далее. Позвольте себе хотеть, и тогда рядом с вами будут те люди, которых вы хотите. Будет то поведение, которое вы хотите. Но ну и самое важное, вы будете иметь то, чего вы хотите. Это же так удобно. А главное просто.